Пурум-пурум-пурум. Пурум-пурум-пурум. Пурум-пурум-пурум. Пурум-пурум-пурум. ха Ха-ха-ха. Это был злобный смех. Что тебе надо, злобный рот? Я пришел сюда, точнее появился здесь, чтобы лишить тебя жизни. Ну и бред. Но ты все равно ничего не сможешь, потому что не догонишь меня. Это еще почему? Потому что мы в нарисованном мире. А значит апария Зенона прахи леса и Черепаху здесь не является апарией. Ха-ха, выкусилох. лох. А вот и смогу, потому что я злобный рот, и могу все, что очень удобно для сюжета и ленивого автора. Согласен про ленивого автора, две недели мульт не выходит, беспредел. Ну все, прощайся с жизнью. Блин, блин, блин. Фух, я устал, сдаюсь. Может хватит врать, ты просто стоял на месте пока менялся фон, я хотя бы двигался. Ой хватит палить меня. Ладно, прежде чем я лишу тебя жизни, давай поговорим о ней, в чем смысл жизни. Но ну, я знаю несколько взглядов на этот вопрос, расскажу самое неинтересные, шучу. Сначала надо сказать о одних из первых людей, ответивших на этот вопрос, это Киринайки. Хиринаики были сторонниками одной из ветвей учения Сократа. Эта группа была основана около 400 года до нашей эры в Северной Африке, ее возглавил Аристип, один из учеников Сократа. Их учение содержало положение о том, что опыт и знания, доступные отдельному человеку, всегда субъективны. Поэтому ни один человек не сможет увидеть мир так, как его видит другой. Они также считали, что мы не знаем ничего определенного о мире. А единственное доступное знание – это чувственный опыт. Они учили, что единственная цель жизни – испытывать удовольствие в настоящем вместо того, чтобы делать планы на будущее. Первостепенные физические наслаждения и человек должен принимать все меры к тому, чтобы максимизировать их количество. В целом, это была очень эгоистичная точка зрения, ставившая удовольствие отдельного человека выше благополучия общины или страны. Хиринайки игнорировали не только чужую философию, но и традиционные социальные нормы. Так, Аристип учил, что в Энсе Йосте нет ничего дурного, по его мнению, только общественная условность привела к табуированию родственных браков. Хмям, удивительно, но примерно в это же время появилось диаметрально противоположное мнение, которое известно в Моизме. Моизм разрабатывался китайскими философами. Это учение создал Мо который одним из первых в Китае поставил вопрос о смысле жизни. Он наметил 10 принципов, которым должны следовать люди в повседневной жизни. Центральным из которых стала беспристрастность. По этому учению, смысл жизни будет достигнут тогда, когда каждый человек будет в равной степени уделять внимание всем остальным, не ставя никого из людей выше других. Это означало, разумеется, отказ от роскоши, богатства и удовольствий. Маисты видели идеал человеческих отношений в равенстве и верили, что будут вознаграждены за это таким же равенством в загробной жизни. В то же время появились и сторонники еще одного взгляда – Сыники. Циники были еще одной группой, близкой к Сократу. Они находили смысл жизни в том, чтобы жить повинуясь больше естественному порядку вещей, а не этике и традициям. Циники считали, что такие социальные условности, как богатство или лицемерие, мешают людям достигать добродетелей. Они не отказывались от общественных установлений целиком. Но считали, что каждый человек вырабатывает свои личные представления о добре и зле и имеет право пойти против общества, следуя своим установкам. Отсюда возник принцип паризии, принцип говорить правду. Еще одним важным принципом цинизма была самодостаточность. Циники полагали, что свободу человек может сохранять только если он готов в любой момент отказаться от общения с другими людьми и благ цивилизации. Ставь лайк если не можешь отказаться от благ цивилизации. Но мне нравятся мысли эпикурейцев. По эпикуру, все состоит из мельчайших частиц, в том числе и человеческий организм, который складывается из частиц души. Без частиц души тело мертво. А без тела душа не способна воспринимать внешний мир. Таким образом, после смерти ни душа, ни тело не способны продолжить существование. После смерти нет ни наказания, ни награды, ничего. Это значит, что человеку надо сосредоточиться на земных делах. Частицы души способны испытывать и удовольствие, и боль. Поэтому нужно избегать боли и получать удовольствие. С тем, что мы не можем контролировать неожиданную смерть, нужно просто смириться. Это не означает, что можно делать все, что хочется. Даже если ограбление банка принесет некоторые приятные впечатления, настоящий эпикуреец помнит, что чувство вины и тревоги могут принести затем больший дискомфорт. Эпикурейцы также привержены дружбе, самому приятному, безопасному и надежному чувству, которое может быть доступно человеку. В каком-то роде на эпикурейские взгляды похожи мысли тибетских философов. Эти учения распространены в Тибете и других частях Гималаев. Очень похожая на классический буддизм тибетская философия полагает, что смыслом жизни является прекращение земных страданий. Первым шагом к этому является понимание мира. Поняв мир, вы сможете прийти к знаниям, необходимым для прекращения страданий. Философия предоставляет возможность выбрать путь малых возможностей, на котором человек занимается прежде всего своим спасением из мира, либо путь больших возможностей, на котором человек помогает другим. Истинный смысл жизни обретается в практике. Тибетская философия запоминается еще и тем, что она предлагает своим последователям точные инструкции по поведению. Удивительно, но ответ на вопрос о смысле жизни давали и отсеки, которые давно умерли лол. Высший смысл жизни у ацтеков заключался в том, чтобы жить в гармонии с природой. Такая жизнь позволяет продолжать энергию и образовывать новые поколения. Эта энергия называлась Тиотли была не божеством, а чем-то вроде джедайской силы. Тиотли наполняет собой мир, все наши знания и простирается за пределы знаний. В теотли есть полярные противоположности, которые борются друг с другом и тем самым сохраняют равновесие во Вселенной. Ни жизнь, ни смерть не плохи, они лишь часть цикла. Отстеки полагали, что правильнее всего оставаться на середине, не стремясь к богатству и пользуясь тем, что уже есть, с умом. Это было залогом того, что дети получат мир в том же состоянии, что и отцы. Ну в конце, перед лишением тебя жизни, скажу про нигилизм. Чтоб в тему было, чаще всего слово нигилизм ассоциируется с предшественниками русских революционеров начала 20 века, но этот термин куда более сложен. Нигилизм, от латинского хихил, ничто, полагает, что таких вещей как ценность или смысл в природе не существует, а потому и существование человека смысла не имеет. Ницше полагал, что распространение нигилистических убеждений со временем приведет к тому, что люди прекратят какую-либо деятельность в принципе. Этого, как мы видим, не произошло. Но нигилизм как безразличие к происходящему все-таки остается популярным. Поэтому, раз смысла нет, себе конец. Блин-блин-блин. Хотя мне все равно. Ведь в конце всей этой заварухи меня все равно кто-нибудь спасет. Хоба-хоба-хоба-хоба-хоба-хоба. Нага, ты следующий. Хо-хо-хо.